Всем привет, с вами Соник, и это игра мои поющие монстры. Ну мастенький монстр, короче. Я в не играю, и вот начал с нуля. Играть. Цель для вас. Вот такой вот аккаунт, вы видите, развит у меня уже. Вот, вот такой аккаунт, короче, развит. Играю тут. Ну что. Давайте пропустим колесо. Вот, плюшок там вы... Вы... Игрушка. Сейчас будем смотреть, короче, клысо. Ну что ж. Что же нам вы... хм, давай. Жалко. Могу Мы... сумасшедшего. Так. У, много места у меня на новку место замкило. А давайте могу еще вывести кого-то. Может, давайте выведем кого-то. из 2 Для тех, кто решает, вот, вот, короче, посмотрите. Есть вот с одним элементом, да? И вот их, короче, вот эти четыре монстра. И, короче, надо скрещиться, получить монстра с двумя элементами. А монстр с двумя элементами, чтобы получить, например, с тремя элементами. Там ищет, ищет, ищет четырьмя элементами. Так, вот так и звучат они, музыка крутая. Ну тоже давайте на новый остров. И здесь у нас тоже монеты. И новый монстр. Ну-ка. Это Пинг пингван. Давайте его разместим сейчас же. Так. Разместим его обязательно. Обязательно разместим. Вот хорошо идет. так хм. выполнили задание так еще еще будем выводить монстра нового так хм. короче в всякий случай выведем нового монстра. Если, короче, если вам нравится, прямо да, мои появящиеся монстры, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, И будет очень приятно. Я буду снимать в дальнейшем. Как вам такая затея? Нормально? Мне кажется нормально. Так, сейчас покажу все острова свои. И вот, короче, когда мы открыли вот подготовку потом откроем тогда будет очень все хорошо и кое-что будем делать так ну-ка ну давайте, давайте выполняем быстренько заберем монеты еще взаимно выполнять купим пачку украшений для этого монстра так. да думаю давайте начнем покупать трубосвет куда же так о о хорошее место ставим так так, теперь уданочка мы пытаемся рядом поставить. Так. Может печку, печку. Печка мешает. Вот сюда печку. И ударочка нашего сюда пихаем. Все, задание. Так. все нормально. Вот все хорошего у нас. Давайте теперь покорим. Ну, неплохо. Вот так И вот тоже пару украшений. На. Так. Дорого. Так, здесь. Так, так, так. М Неплохо, неплохо Так, давай Давай, давай, давай Вот, ч тебе ч-то Так тебе Есть Так давайте до ударим что-нибудь мне кажется, ударочка ценит. вот вот О. Вот. Украшение. Вообще. Супер. Дополним еще задание. Так. Давайте тогда. Ещ ли помню? Задание. Там всякие. И так далее. Потом. Потом выяснилось у всех жаль не смогли такая монстра Так, давайте куда-нибудь печку поставим ну, например сюда допустим так чтобы спечь М -м -м -м. а мне денег не хватает идем копить еще раз еще раз проглядимся по заданиям так так так так М всякие какие-нибудь птицы, кругушки, ну, очень Рано нам далеко. Здесь друзья меня упражняют. На на-на. На на. Эти огненные лазится, убежища, всякие. Дивища магия. Тоже далеко нам до этого. Потом этим всем займемся. Сейчас у нас есть во. Ос эфира можно открыть. здесь ничего делать так так так так Ого. Ну, вот это да купим хм. мозг ну-ка ну-ка сейчас сейчас заценим его О, нам лектит дали а я ну, я, ну я Топ, топ контент. Так, вот где-то звучит нам, песенку поет. Еще барабан не быстренько выведем. вывели бывает ладно так поставили так они вместе круто поют чуть еще украшений. надо бы опыт нафармить оформить каким то образом вот только каким вот это я не знаю Ну, очень мало надо продать кажется тут уже есть больше порадовать ну, ну ладно потом потом еще так кормим, кормим, кормим, ням, ням, ням. И тебя. За корм обязательно. И из корм босса. хорошая комбинация, что-то новенькое выпадет нам, сто процентов. Так, еще посмотрим на задание, ничего интересного, совершенно. Потратим здесь точно камень цени. И давайте, давайте немножко отдохнем и, и посмотрим, как я играю вот, на память. <паспалит> bound bound BAM! BAM! <laughs> Mr. Mr. Mr. Um... Um... Yeah! Dip, dip, dip. И вот я завершил играть в игру на память. Сейчас мы пойдем, Мы идем отсюда, получили два гема. Очень классно. Заберем еще монеток. Ну и думаем. вот. Так вот, вот, вот, заглянем. код друга. Киму в вот, следующей серии, наверное. Вот еще костюм посмотрим. В следующей серии попытаемся получить 13 уровень, именно 13 -й. еще денег будем копить но это уже не в следующей серии и на 12 уровне будет кое-что очень интересное и что делать это эта вещь мне реально реально поможет в развитии вот просто так, пекарня, еще пекарня. ну думаю можно завершать эту серию, если вам понравилось, поставьте лайк, подпиш подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, с вами был Соник, всем пока!